Здравствуйте. Сегодня опять хочу поговорить о дендробиуме Нобеле. Две недели назад в своем видео я говорила, что после цветения нужно уменьшить полив дендробиума Нобеле для того, чтобы образовались детки. Вот три недельки у меня было растение с немножко уменьшенным поливом. К чему это? привело. Вот у нас пошли детки, одна и вторая. Вот деточка, вот, и усиленно пошли образовываться корешки, не только на новых псевдобульбах, но и на старых, вот на старом Видите, пенечки пошли, кореши, пошел корешок, и вот здесь видно очень много. Также на молодых ростах тоже проклюнулись корешки. Вот для чего мы уменьшали полив Дендробиума Где-то недельки три мы уменьшили полив. Сейчас поливаем, подкармливаем. И так как уже день уменьшается... Растения, росты на нашем растении еще не вызрели, еще не достигли материнских ростов. Подсвечиваем, чтобы создать благоприятные условия для роста молодых побегов. До свидания, до новых встреч.